здравствуйте уважаемые коллеги с вами снова сегодня геннадий Половинкин. я сегодня вам расскажу об одном из способов как работать в специальной партнерской программе я начну с того что немножко кратко затрону партнерский кабинет вот сейчас вы видите на вкладке новости находимся здесь по публикуются новости партнерского отдела дальше у вас здесь анкеты есть где вы будете видеть ну, все анкеты. Дальше идет вкладка структуру. Здесь будет выстраиваться вся ваша команда. Здесь все, все будут, у кого вы зарегистрируете к себе в структуру. Они все здесь у вас появятся. Ну и следующая вкладка это обучение. Заходим во вкладку спонсоров. Здесь мы видим правила и кодекс специальной партнерской программы. Нажимаем подключить. Все. Курс подключен можно проходить обучение здесь вот всего три урока вы прочитаете об уровне специальной партнерской программы и об этическом и порядок при изменении структуры и положения партнеров в структуре и так далее все это вы обязательно прочитаете здесь мы подключить нужно нажимаем и получаем вот такой курс базовый курс обучения я приглашаю всех партнеров даже те которые его уже изучали обязательно его пройти так как в него внесены изменения и дополнения которые произошли в последнее время буквально в конце прошлого года вы выполните домашнее задание всего 4. и вам по завершении обучения базового курса будет начислено две бонусных рублей и выдан именной сертификат об успешном завершении обучения. Что еще есть здесь у нас? Есть база знаний. Вы можете ей пользоваться. И самое главное. Мы сегодня рассмотрим вот какой инструмент. Это сайты. Сайты, которые нам предоставляет Век Роста. Смотрите, мы заходим вот на вкладку «Век Роста, И здесь вот видите, какую, какая вам форма глянется такую вы и подключите. Как это все подключать, рассказывается вот здесь. Есть такая квест-игра 2.0 от Векроста. Очень я вам всем рекомендую пройти эту квест-игру. Итак, возвращаемся на сайт вкладку, значит, спонсоров. Да, мы с вами Векрост прокручиваем вниз вот это все дело. Смотрим, здесь тоже есть сайты которые тоже вам надо подключить, да? то есть, и вот готовый сайт-бот, вы можете его взять и под себя, то есть, подключить и под себя подстроить, вот сайт с большой формой, сразу приглашаем в команду, и мягкий призыв оставить заявку с короткой формой, то есть сайт. Пожалуйста, выбирайте то, что вам надо Нажимайте вот эту кнопочку подключить И он у вас появится во вкладке подключенный Потом переходим во вкладку подключенный Вот у меня уже здесь, видите, подключен сайт подключен, На него есть реферальная ссылка И вот здесь смотрите Есть сайт-бот, который называется Роберт Это сайтбот партнер Презентующий возможность заработка на партнерской программе Век Роста Здесь вы можете под себя на нем подстроить виджет. Вот смотрите, давайте сейчас я скопирую партнерскую вот эту свою ссылочку. В да? другой браузер вот я зашел. И что открывается? Видите, он от, вот в такой форме он открывается. Здесь мы бесплатно расскажем о партнерской программе, с помощью которой можно начать зарабатывать. Вот вы продвигаете вот эту вашу партнерскую ссылку в различных, с различными способами в различных соцсетях. Кто какие знает, а кто не знает, пожалуйста, добро пожаловать к нам в закрытый клуб vip партнеров И мы там обучаем более подробно, рассказываем фишки, как продвигать, с помощью чего зарабатывать да? человек вводит свое имя проходит дальше вовлекается в диалог и допустим он, нажим, он идет вот так по кнопочкам нажимает ему все это рассказывается объясняется он таким образом вовлекается в диалог и в конечном то итоге он либо становится партнером либо это не наша целевая аудитория он уходит но более подробно обо всем этом я рассказываю и показываю как с этим инструментом работать в закрытом клубе vip партнеров век роста для того чтобы стать участником этого клуба надо вот здесь вот нажать на эту волшебную зелененькую кнопочку и подключить тариф партнер VIP. следующий инструмент который вам будет доступен это сайт бот с предложением аукционных комплектов а также презентации платформы для потенциальных клиентов то есть с помощью вот этого сайт бота вы приглашаете партнеров к себе в структуру а с помощью этого сайт бота вы приглашаете э, клиентов на платформу он заранее вовлекает человека потенциального клиента в беседу и потом ее потихонечку человек продолжает переходя вот по этим кнопочкам все легко и просто ваша задача научиться работать и правильно продвигать эти этих двух два этих инструмента волшебных как это все делать я еще раз говорю я рассказываю э, более подробно в закрытом клубе vip партнеров век роста каждую среду в 14.00 москвы у нас там занятия в режиме онлайн в телеграме вот он клуб наш клуб вип-партнеров век роста но я сейчас не буду вам показывать всю нашу внутрянку. я просто приглашаю всех вас к нам в закрытый клуб вип-партнеров век роста пожалуйста Будем очень рады приходить. Такой замечательный инструмент, как сайт «Визитка». Об этом я буду рассказывать в следующих своих публикациях. А сейчас я буду заканчивать уже. На сегодня я сделал краткий обзор инструментов, которые есть в партнерском кабинете на тарифе базовый, которые вам доступны на тарифе базовый. На тарифе vip партнер вам будет доступно еще и обучение смотрите вот это обучение это продвижение партнерского направления в instagram продвижение партнерки век роста вконтакте рассылка и подписная база вконтакте все про телеграм справочная информация продвинутый курс старшего партнера и так далее то есть видите сколько еще у нас обучающих тренингов курсов которые вы могли бы использовать не только в работе в специальной партнерской программе, но и при работе в своей сетевой компании. Поэтому, пожалуйста, все в ваших руках. Мы будем только рады, если вы будете активно принимать участие в работе в специальной партнерской программе и в нашем, станете участниками нашего закрытого клуба. Я вас всех туда приглашаю.